вот 9 лайков уже поставили спасибо ребята вот попутно уровне спрашивать кому интересно что про систему поения. Дмитрий Мартынов добрый день лайки поставил добрый день Дмитрий здравствуй Наталья Сорокина, здравствуйте Евгений Витальевич вы всегда по делу всегда полезно здравствуйте Наталья да ну а как мы ж... жизнь такая только все по делу некогда в ладоши хлопать вот. так что спрашивайте что будет интересно пропаение, устройство, систему. Да, здесь попутно, может быть, и покажем. О, а, кстати, сейчас сразу расскажу, да. То есть, смотрите, я помните, вот у меня вот эта система, вот. Вот она, вот эта, да. Она вся, видите, как собрана? Она вся спаяна, воедино. Вот местами только есть вот такие соединения. Вот шлангом, да, раскручиваться. Вот. И вот такими вот, вот видите, тоже вот, вот, вот жизнь показала, что это не очень практично. Вот, вот они, видите, вот такими вот муфтами, да? Вот, во-первых, там сечение уменьшается. Во-вторых, без гайки, без ключа здесь ничего не сделаешь. В случае, допустим, даже аварийном, да, зимой, если замерзнет, что делать? Вот, если хрен раскрутишь, и не разъединить. А она, кстати, замерзает, в первую очередь, вот здесь. Это как раз потому, что металл. Вот, и давно уже при этом у меня решение Испытано И все люди уже давно, макрол, кто занимается Делают соединение вот. Без этих штучек Вот так вот Вот на такие вот резиновые эти шланги Все, с хомутиками Дешево и сердито Если что, раздернуть их долго Понимаете, и короткими кусками чтобы можно было в случае аварийного случая зимой, если замерзнет, да В Сибири, на Урале можно было на куски там разобрать по полтора-два по метра, занести в тепло, оттаять и обратно все собрать. Так вот, как раз по поводу вот этой штуки, сейчас я немножко вам расскажу. Вот. Для того, чтобы это все было нормально, да, то есть я всегда вот их изнутри солидольчиком смазываю чуть-чуть вообще, чтобы она была жирная. Но, во-первых, одевать легче. Но самое-то главное, что они потом не прикипят. Если на сухую дети не прикипят, потом их не сдернешь. А с сольдольчиком они сдернутся в любую погоду и зимой, и летом. Спокойненько вы их сдернете. Но даже если вдруг не, смог, не получится сдернуть, да, ножом их всегда во время ситуации можно вот это ножом здесь срезать. Стоимость вот этого, стремиться к нулю. Это вот здесь, вот этого патрубка. Вот, поэтому рекомендую всю систему, какую бы там ни делали, да, собирать вот на такие патрубки. Вот, без загибов я на углы, видите, вот, то есть везде прямые участки, а на прямые участки вообще сейчас делаю вот такую трубу. Вот. Дешевле и надежнее. На прямые участки. Да? А на углы она вот так же через этот же патрубок будет соединяться. И пошла дальше. Сечение, во-первых, большое, хорошее. Вот, не замерзает. Одни плюсы кругом. Ставьте. Галочку себе в уме запоминайте. И не забывайте ставить лайк и делиться с друзьями в соцсетях своих. Со своими друзьями. <laughs> ну и с моими тоже. Все, пошли работать. Еще я видели Федору, сказал принеси. Иди, иди, фен, включай. Фен включай. Сказал принести фен, да? На улице прокладно, хоть и 15 градусов, да, сейчас уже вечере, наверное, уже меньше. Вот, все равно, а если до мороза будете делать, вообще он дубит и плохо натягивать, и зажимать хомутами, То есть феном его нагрели, он спокойненько, раз, туда-сюда. Вот, вот бы я знал. <wed Demonted> <таспорcast> <таспорcast> <таспорcast> не нашел <знаю, дорогой>. <не> дошел, да? Ты же меня обратно развернул. Вот. Вот, включай